Павел ну вот важный момент такой, ну, сейчас о нем много говорят, это закон о просвещении. И вот буквально помню, вчера состоялся встреча с депутатами, Валерий Федорович Рашкин был, и вот Павел Тарасов, такой депутат Московской городской думы, на которую устроили провокацию, и, и вот Тарасова задержали. В интернете есть эти видео. Ну, сама по себе тема просвещения. Это значит, что мы друг друга даже не можем знаниями делиться без согласования это с государством. Как бы молодцы, что КПРФ поднимает этот вопрос. И там было очень много людей, которые явно даже, ну, будем говорить, не сторонники партии, но пришли на эту встречу. И вот эти нодовцы устроили провокацию. Вот, Павел Николаевич, как в этой связи вообще реагировать на это? И как вести даже такую разрешенную законом ну, будем говорить, работу по отстаиванию интересов людей? Ну, первое. Я видел только видео, когда произошла провокация. Там не написано было, кто это, нодовцы, еще там Там знач, значок упал у парня. А, ну, может быть, вам просто... Я, я, я, не Повезло увидеть, да. Да. Ну, не важно. Важно другое. Что... То, что я видел, говорит только об одном. Власть не трогает провокаторов, но очень сильно, скажем так, настроена на то, чтобы разгонять митинги э, КПР, И мы это видим, это неоднократно было. В прошлом году задержание на 9 мая депутатов э, городского, ну, городской uh -huh. думы, э, значит, а потом их отпустили. То есть это попытка всячески помешать э, протестной активности оппозиционных партий. Вот. На фоне того, что одновременно собираются очень большие мероприятия Единой России, вот, ну и просто мероприятия какие-то там, скажем так, какие-то связанные с культурой и особенно поп-культурой мероприятий, которые никто не разгоняет. Да мы у себя тоже видели, как только с плакатами выходят против Грудинина и против совхоза, никто их не трогает, да. но попробуйте выйти просто с чистым листом бумаги, сразу начнутся проблемы, сразу вызывает полицию и всех остальных. Поэтому да, это политическая борьба. Предвыборная кампания, которая началась уже практически, а, значит, знаете, что там Единая Россия уже активно пиарит своих кандидатов, а все эти праймеризы и все остальное, а они же собираются совершенно открыто, значит, без всяких проблем, никого не уведомляя, проводят различные акции. Их же никто не разгоняет. Говорит только об одном. Власть настроена на то, чтобы все протестные действия и действия оппозиционных партий были каким-то образом прекращены, прерваны, вот, и это вот видно было. Даже депутатов городского совета, которых, по большому счету, нельзя, тем более, никакого же заявления не было Был просто провокация. Человек, который, как я видел, украл буквально микрофон, убежал mm -hmm. куда-то с ним Павел Тарасов его остановил, отобрал у него микрофон вот, И после этого был задержан. Ну, по сути своей, это когда, кстати, у вас что-то украли, mm -hmm. вы остановили грабителя и вас же за это задержали. Логики в этом никакой, просто прослеживается политическая составляющая. Но чем у меня вызывает уважение мои товарищи из КПРФ, тем, что они не останавливаются. Несмотря на то, что их кидают за стенки, всячески третируют. Ну, кстати, у вас просто обступило там 8 человек, я видел, полицейских, которые одного депутата подсадили запихнуть в машину. Вот. Он объясняет, слушайте, нет такого слова, присаживайтесь, у вас в законе нет такого. Вы объясните, чего вы от меня хотите. Законные требования я готов исполнить. Какие у вас законные требования? На основании чего вы меня задержите, они объяснить не могут. И стоит перед ними, ну, уж точно, аж, скажем так, трезвый, абсолютно, абсолютно адекватный человек, а полиция ведет себя неадекватно. Хватает его руками, пихает. Вот. По идее, если помните, был такой министр внутренних дел Нургалиев. Это uh -huh. было в начале 2000-х годов которого когда спросили, ну хорошо, а если меня полицейский, ну тогда был милиционер, бьет, и, и это незаконно, этот ну, в прямом эфире, на пресс-конференции сказал, Ну тогда вы ему тоже ответьте. Все, видно, концепция поменялась. Теперь полицейского ты не можешь даже на него косо посмотреть. Вот. И сделано все для того, чтобы в любом случае, даже если полицейские будут противоправные действия, они тоже совершают противоправные все он все равно защищен как будто. Помните этот случай, когда пьяный полицейский из травматического пистолета выстрелил в ногу 13-летней девушки, потому ага. что она, видите ли, не ответила ему взаимностью. Вот. И он же отделался условным сроком. А вот за то, что кинуть пластиковую бутылку в сторону милиционера, не попав в него, человек получил реальный срок, потому что полицейский испытал, как там сказано, мучение или моральные Дискомфорт какой-то. Ну, о чем говорить? Поэтому это полицейское государство, другое дело, что власть когда должна остановиться, потому что э, сама, э, проявляя насилие к другим, оно фактически провоцирует насилие по отношению к себе. Вот. И это очень плохо, потому что партизанская борьба, которая может начаться, она будет совсем некрасивая. И никому это не нужно. Всем же хочется, чтобы к полицейским обращались за помощью. А население стало бояться полицию. А как вы к самому закону просвещения относитесь? Слушайте, ну я абсолютно согласен с моими коллегами из КПРФ. Просвещение – это просвещение. Нельзя загонять все в определенные рамки. И тут уже нет ничего такого, чтобы можно было запретить. А вот попытка все запрещать… Причем, это вот как раз похоже, с, с водой можно и младенца выплеснуть. Uh -huh. И если вы видели на контингент тех, кто в воскресенье пришел в МГУ, это были преподаватели. Yeah. Это были люди, uh -huh. <laughs> точно в экстремизме обвинить нельзя. Это были пожилые люди преимущественно, люди, которые понимают, что такое просвещение. И это случилось не где-то там, там, не знаю, на задворках, а это было в МГУ. То есть туда, ну, извините, не нагонишь каких-то там бомжей. Это просто э, интеллигентные, это вот цвет нации, это как раз не та, так называемая, в кавычках, халита, который там э, все думает, как солять с деньгами. Говорит, а это вот люди, соль земли русской. Ну а, извините меня, по отношению к ним, полиция вообще должна быть очень аккуратной, вежливой, потому что ну, там просто интеллигентные. Это катастрофа Кстати, на этом фоне Видели видео, когда полицейский Стоит и смотрит, как избивают в Липецке Бизнесмена, который выиграл Тендер А бандиты очень С этим не согласны Стоит полицейский и смотрит, как этого бизнесмена бьют Ребята такие Как будто из 90-х они, они никуда не делись вот. И никаких мер не принимают И вот это вот контраст Когда одного депутата городской думы, который не сопротивлялся, восемь человек запихивают в машину, и одновременно с этим на другом видео видно, как бьют обыкновенного бизнесмена, который с криминалом, ну, решил денег не отдавать. Все это очень некрасиво, и я понимаю, когда власть могут совершить ошибку, или там, допустим, ну, кто-то, помните, что не все полицейские абсолютно честны, но власть должна сразу реагировать на это и принимать меры. Ну, там понятно, что есть увольнение, когда-то это же было, один полицейский там, в общем, нарушил закон, начальника сразу убирают, сразу чистка в отделе, это было понятно, потому что он один, это не первый случай, значит, все его окружающие люди, люди, которые с ним работают, видели, значит, скрывали это все, это объяснимо, а у нас полная безнаказанность, вот этот случай, когда женщину пнули ногой прямо при всех на камеру, и что? Пришел, завинился, она Забрала, заплатила. И не, не смогли, как будто его найти и привлечь к ответственности. Ну, это вообще нонс. <свист> Поэтому, ну, как это, мы всем будем бороться, несмотря ни на что. И действия депутатов, таких как Павел Тарасов, они вызывают только уважение, иногда даже восхищение.